Всем привет! В этом ролике я скачаю взлом Сбербанка, и мы посмотрим, что же после этого произойдет. Но ну, наверняка я стану миллиардером. Поэтому, чтобы узнать результат, тебе надо обязательно досмотреть до конца. Ну а пока у меня с задним фоном есть проблемы, мне придется записывать вот эту игрушку. Так что не ругайтесь то, что задний фон это идея маразмы. Хотя есть вероятность того, что маразм вдохновился познавателем. Однако давайте уже перейдем к теме ролика. Чтобы зарабатывать деньги, нам надо сначала родиться, а потом уже идти в садик и там кушать невкусную кашу с комочками, ну а потом уже десяток лет учиться в школе. И еще несколько лет учебы для того, чтобы десятки лет до конца своей жизни батрачить на рекламодателя. Ну а зачем нам проходить столь долгий путь, ведь мы можем скачать взлом Сбербанка и стать просто мега богачами. Хотя немножко потрудиться нам придется, потому что нам надо найти где же скачать данный взлом. Изначально я пошел по простому пути и я решил посмотреть, есть ли этот взлом в плеймаркете, но, однако и вот там не оказалось Google наверняка думал то, что после этого мы остановимся Но нифига, у нас есть еще Яндекс и Гугл Поэтому приступаем к поиску данного взлома я просто зашел в Яндекс и вбил скачать взлом Сбербанка. И мне сразу выдали несколько сайтов, и в одном из них было какой-то странное яичкой. Ну а дальше я не стал медлить и перешел на сразу первый сайт. И там, где у нас сразу было написано, Сбербанк взлом на много денег. Аллилуйя, мы богачи! Ну и казалось бы, что могло пойти не так. Ну все, я напрямую путь встал того, что я теперь мультимиллиардер. Но однако первый сайт меня обманул, и там просто. Я скачал обновление для Обычного приложения Сбербанка И я не знаю как так и получилось Но первый сайт оказался каким-то плохим И поэтому нам пришлось искать Дальше, ну а дальше лучше ну а после я нашел вот этот сайт, а там где сразу написано Сбербанк онлайн взломанная версия плюс делаем много денег. Ну и вот он не сайт, а какой-то предел мечтаний. Но однако я решил изучить, что же в принципе на этом сайте написано, кроме того, что это взлом Сбербанка. И я нашел там действительно кое-что интересное. И здесь я нашел очень сильно интересную информацию. Это просто мод приложения. Убрана реклама после оплаты и постоянная проверка антивирусом. Вырезана реклама и лишние пуш-уведомления. Как сделать много денег? Есть один способ получать скриншоты чека от бота. Находим бота через Telegram и пишем следующее. Нужное время, 4 цифры, номера карты, ваш баланс. И сначала я подумал то, что это какой-то развод. Так как есть большое количество детей, которые хотят что-нибудь себе купить или задонатить в игру. Однако родители им не дают денег, а сами они нигде не могут их заработать. И поэтому лезут на подобные сайты. Но оказалось то, что это вообще никакой не обман. И там тебя правда могут сделать большое количество цифр на счету. Нет, не денег. Просто визуальная часть. В общем, гениальные люди сделали так, что как бы у себя на сайте можно скачать в взлом Сбербанка. Но это на самом деле обновление к приложению. А сама суть сайта кроется в том, что тебе э, бот в Телеграме, можно крутить счет. Ну, однако, я это тестить не стал, так как еще есть вопрос, как убрать это все. Потому что, ну, как бы они тебе сделают это все. А как это убрать, никто не знает. Но, однако, мы остановимся на том, что взлом для Сбербанка скачать, к сожалению, нельзя. Да, это прям неожиданно. Да, мы все думали то, что сейчас мы скачаем взлом Сбербанка и мы станем триллиардерами. Так что нам придется трудиться. Но, однако, нет, есть еще один вариант. I understand снимать э, видео на youtube и также становиться рэперами пишем трек подобный к и все все вы миллионеры вы можете себе хоть сейчас пойти там турбопорш купить в общем ладно все я в этом ролике показал свое лицо и также мы очень классно посидели и поискали в зону сбербанка но есть проблема то что этот ролик не про Аманкас и поэтому его посмотрит меньшее количество людей но однако давайте выведем этот ролик в рекомендации наставим много лайков и также пишите в комментариях Любые слова, главное, чтобы было много комментариев. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока!